Всем привет, друзья! Вы на канале Будни Битмейкера. Меня зовут Рэндл. Сегодня у нас 9 сентября. Сегодня мы выложили видос. Сегодня у меня что в планах? Сегодня у меня в планах сейчас покушать. В планах сходить на почту, забрать свою трудовую. Не думаю, что я сделаю в этом ролике один день. В общем, в этом ролике... Будет несколько дней, не будет так же, как в прошлом ролике, что один ролик один день. Так не будет, потому что я так посмотрел, посчитал, это в принципе не сильно-то интересно. Поэтому в этом ролике будет несколько дней, посмотрим, может что интересно за несколько дней произойдет, я это сюда добавлю. Вот, а пока грею кушать, иду смотреть видосики, и надо делать дистант, блин. День первый. Иду на почту, забирать свою трудовую книжку, наконец-то после этого смогу нормально устроиться на работу и получать хоть, блин, какие-то деньги, пока учусь. Собственно, все. Посылочку получили. Заказное письмо с объявленной ценностью. Я немножко, конечно, поражаюсь. У нас в городе, как работает почта, это просто какой-то ужас. Просто женщины, к сожалению, в силу своего возраста, необразованности в плане цифровых технологий, они не понимают, как правильно отдать посылку с э, объявленной ценностью. Все ходят, спрашивают друг у друга. И просто я немножко это, в шоке от того, как у нас все устроено. Вот, ну не суть. Шагаем дальше. Пора заняться интересными делами. Наконец-таки в этой серии я сяду в FL Studio и, может быть, что-нибудь такое сделаю. Таймлапс не обещаю, скорее всего, не будет таймлапса. Но в конце покажу результат, что я сделал. Где-то у себя в закромах я нашел одну очень интересную штучку. Сейчас покажу. А как вам ее показать? В общем-то, друзья, вот что я сделал. Сделал вот такую вот небольшую работу. Вот а, как-то так. Наконец-то что-то сделал. Не то что все говорю, что надо что-то сделать, надо что-то сделать. В итоге сам ничего не делаю. Вот. Что-то сделать. Еще одно включение официально прошла новость вчера, то есть 8 сентября, что Елизавета II не стал. Да? И многие паблики, многие люди, в частности паблик Край я имею в виду рифмы и панч этим сильно беспокоят. Говорят, что трудно поверить, что Елизавета II уже не. Я не понимаю, почему? Почему они так э, беспокоены тем? что из жизни ушел какой-то человек да это королева Великобритании да она была 70 лет у власти мне непонятно почему они скорбят так будто бы это их ближний родственник это дела Великобритании это к сожалению их горе к сожалению это их несчастье Россию это никак не касается там своя есть наследственность принц Чарльз сейчас будет у власти зачем об этом скорбят я не понимаю В Великобритании понятно там 10-дневный траур, я все понял, я это ни в коем случае не осуждаю. Но вот почему у нас в России так вот, это непонятно. Для чего? Остается только гадать. Либо просто позерок, либо топ. Вот еще одно включение. Э -э уже вечер, сходил в душек, помылся, так хорошо искупался. Вот... Э -э на вечер смотреть если про лигу группу Б. очень интересные матчи сегодня вот естественно блин, за вп ныне Но ну, хотя по-моему они уже прошли в плей-офф так что красавчики но все равно они показывают красивую игру поэтому Ради красивой игры я буду смотреть. Ребята, доброе утро. Сегодня у нас 10 число. Вот. И... Сегодня так спонтанно вообще все получилось. В общем, сегодня иду бить первую татуировку. Наконец-то. Очень долго этого ждал. Очень долго пытались... Вернее, я пытался найти какой-то эскиз, который мне понравится. В итоге сегодня просто рандомно взял и какой-то эскиз был бить сегодня. Вот. Будет что-нибудь интересненькое. Я думаю, вам понравится. Иду на сеанс. Сеанс через 15 минут. Меня колотит как бешеного. Мне страшно. Мне очень страшно. Почему я не знаю. Наверное, потому что играет роль первой татуировки. Но меня трясет, как ругаться уж не буду матом. Ну трясет меня знатно. В общем, сейчас покажу. Ну что, забился. Место очень дефолтное, плечика. Вот. Сейчас пока не покажу. Там пленка и бумажное полотенце. Вот. Первое ощущение, но ну, больно. Больно у меня еще полевой порог, наверное, такой, что мне больно. Местами прям очень больно. Не скажу что-то слез, но больно. Насчет боли могу сказать одно, что Результаты это стоит. Потому что, ну, можно потерпеть там чуть-чуть, буквально там часик, и потом ты получаешь на выходе охеренную картинку на своем теле. И на, в разы лучше, чем она у тебя есть на бумаге. Поэтому я рад, но пока я в состоянии эффекта и мне немножко потряхивать В общем, я дома. Все сделали, все прекрасно. Вот. вот так вот сейчас выглядит моя рука. Вот пока показать не могу. Вот, но я доволен результатом. Вот покажу в конце видео, поэтому досматривай, досматривай до конца и будет тебе счастье. Вот сейчас спать. Спокойной ночи. 12.02, на монтажке спеши. Ну что, день третий, сегодня у нас 11 сентября. Интересно дата, Что-то она мне напоминает. В общем, вот, последний день голосования. Пойду голосовать, что ли. Надо, сказать, выполнить свой гражданский долг. За кого голосую, не скажу.